Приветствую вас, представители самого уравновешенного знака Весы. Давайте же сегодня посмотрим, что что обещает вам июнь в основных сферах вашей жизни. Что из них будет наиболее активно? Ну, сам по себе июнь обещает быть достаточно активным, поскольку по переменам будут проходить планеты по близнецам. Близнецы для вас это воздушный знак, это родственная стихия. И это у вас будет включаться, так, 12, 11, 10, 9 дом. О, это будут поездки, путешествия. Ну, у кого есть такая возможность, различные взаимосвязи с лицами, которые находятся далеко. Это сфера логистики, это также связи через интернет продажи ну, здесь обучение, получение обучения, ну, в общем-то, будет что-то интересненькое. Хорошо, сам по себе месяц начнется с ретроградного Меркурия, который закончит свое движение 3 числа. Ну, уже после 3, там 4, -го, 5, -го, когда он хорошо наберет скорость, можно продвигать уже какие-то свои проекты, начинать делать что-то новенькое, Стар стартовать, можно сказать. И до 12 числа Меркурий, этот же, он будет образовывать благоприятный аспект Плутону, а Плутон находится в вашем 1, 2, 3, 4, четвертом доме, то есть здесь будут очень важны решения относительно вашего дома, вашей недвижимости того места, где вы проживаете Ну и относительно своей семьи Скорее всего здесь возможны какие-то вложения Связанные с ресурсами других людей И еще будете беспокоиться о безопасности Своих близких и также своей недвижимости И в результате вот каких-то очень важных умозаключений Движений будут приняты очень важные решения Далее, очень важный аспект, 4 числа Сатурн становится ретроградным до 23 октября этого года. Это ваша зона детей и развлечений, и также любовных отношений. Но его ретроградность указывает на то, что по этим сферам могут быть какие-то пробуксовки, что-то может притормаживаться. И ну, он будет мешать действовать достаточно открыто. И будет в большей мере направлен на ваши какие-то внутренние процессы, изучение, сосредоточение вот на этих сферах жизни, чем на их явное продвижение, реализация, расширение. Что еще тут у нас интересненького? Ну, во-первых, с 8 по Одиннадцатое будет соединение Венеры в Тельце, поскольку для вас это символический восьмой дом, он связан с финансами других людей, с наследством, кредиты, также сюда подходит ну, секс и еще опасные ситуации ну вот что-то из этих сфер у вас может быть затронуто но хорошо если это будет затронуто с денежками избегайте конечно каких-то неожиданных любовных приключений но если хотите можете не избегать может быть вам для вас они будут достаточно интересны ну по крайней мере знаете как это может читаться как неожиданное сексуальное то есть, знакомство Знакомство, которое начнется с секса, может перейти потом еще в более какие-то длительные отношения. Ну или это будут просто приятные финансовые поступления. Ну, шанс, по крайней мере, будет их получить. Понаблюдайте, что будет происходить в это время. С 13 числа Меркурий перейдет в Близнецы. Близнецы, я уже говорила, это ваш девятый дом, то есть это благоприятное время для обучения, для обучения, для ведения курсов каких-то, для поступления куда-то, для переездов, для э, каких-то действий, связанных с э, широкомасштабным таким обновлением информации с коммуникациями с налаживанием связи с теми организациями людьми которые находятся далеко с 14 числа произойдет полнолуние о знаке зодиака стрелец это третий дом для вас третий дом ну это какие-то короткие контакты может быть ну, забо озаботитесь чем-то. Сейчас я скажу чем. Ну, в элементарном плане это может быть необходимость просто посетить доктора, врача, или же что-то что может быть связано с работой какие-то изменения, окончание, начало, изменения, тут что-то по работе может быть тоже, поскольку здесь идет квадрат от Луны к Нептуну. Но для тех, у кого сфера деятельности связана с психологией, с медициной, вот здесь могут быть какие-то не очень приятные нюансы. Вот наркоз вот в этот день неблагоприятен. Вот, как, знаете, как будто бы влияние каких-то химикатов, жидкости может негативно повлиять на вас. Так, до 20 числа. До 20 значит, будет секстиль от Меркурия к Юпитеру. Юпитер у вас находится в седьмом доме. Ух ты! Значит, здесь будут очень благоприятные связи с людьми издалека, которые, ну, люди, которые относятся к другой культуре. Знакомство, взаимоотношения, партнерство, может быть, даже спонсорство, покровительство. Все, все по этой теме. Далее, 16 числа, по переменам до 20-го будут... Включаться еще интересные аспекты от Венеры, от вашей восьмом доме, которые будут касаться значит, сферы работы здоровья, любви и дома семьи. Но здесь, знаете, может получиться так, что сможете решить какой-то очень важный вопрос, связанный с недвижимостью, с семьей, если будете действовать достаточно хладнокровно не рассчитывая на какую-то легкость. Вот знаете, вам здесь нужно будет включить прагматичность. Может быть, знаете, здесь будет, во-первых, выгодная ситуация для тех, кто хочет что-то продать или продать, или купить. Можете очень хорошо заработать на этом. Для тех, кто занят в сфере дизайна, тоже очень хороший период. получится что-то, знаете, как-то трансформировать или обновить в сфере недвижимости в сфере своего дома семьи. Ну, интересно. С 23.06 Венера у нас переходит в Близнецы. В Близнецах Венера действует очень легко. Контактно, ну, здесь благоприятный период для знакомства с людьми издалека, для установления с ними нужных связей. Все будет очень легко даваться. Если бы если кто-то там мечтает куда-то поехать, попутешествовать. Идеальное время и для тех, кто работает в сфере логистики, тоже очень благоприятно. Будут также легко идти в юридическое оформление документов. С 25 по 29 Венера будет в секстиле к Юпитеру. Ну, здесь есть шанс, во-первых, улучшение по здоровью. Во-вторых, опять же, здесь идет, знаете, какая-то торжественная ситуация. Брачная ситуация. Что-то такое интересненькое может произойти. То, что вас порадует, но если это что-то связано с чем-то издалека. Если это где-то далеко. 28 число. Значит, здесь у нас Нептун, планета иллюзий Становится ретроградным до 4 декабря И у вас она в сфере детей, по-моему, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Нет, это работа Да, вот смотрите, с 25 29 Сейчас немножко возвращаюсь Здесь что-то с любовью может быть связано с любовью или с выигрышем, да, но если он вот с какой-то темой издалека хорошо, значит начиная с 28 числа по 4 декабря, есть шанс попасть ну, в какую-то не очень понятную ситуацию по работе будет как-то не совсем понятно для вас, на каком вы свете находитесь, какие у вас условия труда, оплаты возможные. Ну, не совсем, может быть, какие-то лицеприятные действия со стороны вашего руководства или даже ваших сотрудников. Да, здесь в большей степени сотрудники. Ну, смотрите, чтобы вас там не подставляли. Не обманывали. Будьте бдительны. Ну и закрывается месяц 29 числа новолунием в раке. Оно будет необычным, поскольку здесь будет взаимодействовано взаимодействие еще с черной луной. Это для вас, кстати, 10 дом. Так, правильно? Так, 7, 8, 9, 10, да. И тут может быть искушение что-то начать сначала. Знаете, как поменять свою главную цель. Поскольку рак, он связан непосредственно с родом, с домом, с семьей, может быть, будет искушение, ну, появится искушение поменять что-то в этой сфере, куда-то переехать или уехать, перестроить, построить, разойтись, сойтись, ну вот как-то... Тут искушение будет очень сильно. Ну хорошо, желаю вам благоприятного месяца, чтобы все решилось самым наилучшим образом. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте. Это все помогает продвигать, продвигать канал. И до встречи в следующем периоде.